Добрый вечер, друзья. Сначала немного из прошлой жизни. 18 апреля 2000 года, Севастополь, новоизбранный президент России Владимир Путин получает из рук моряков флагмана ВМСУ фрегата Гетман Сагайдачный комплект морской одежды в память о посещении судна. Ну а теперь о реалиях настоящего. Зеленский полностью исключает возможность отказа от территории ради мирного соглашения, сообщил он в интервью Fox News. Это не вопрос, мы тоже против торговли территориями. Но ну, а в Одессе опять и снова прошел общегородской марш, как видим, очень многочисленный в поддержку киевского режима. На этом фото снова морская мина, на этот раз с электродетонаторами, находящаяся в разбитой машине национальной гвардии. Такая дура полподъезда может снести совершенно запросто. И, как вы понимаете, никто не собирался на этой машине идти в атаку. Ее можно использовать исключительно в собственном тылу. А это два мародера в Днепропетровске. Они неправильно произносили слово поляныца, в результате захисники отжали у них белый бумер. Вот. А вот этого мародера в Киеве вяжут автоматчики. Ну, что он там намародерил, неизвестно. Но, как всегда, видим, захисники, люди в форме, облечённые властью, с оружием в руках, наводят законный порядок. А вот еще одно необезображенное интеллектом лицо нациста и его же тело. Это Евгений Олегович Поздняков, Мариупольс. Его взяли уже в качестве беженца в Ленинградской области. Собирался смыться в Прибалтику. А это трофейный шаврон Ukrainian Military Honor. Как видите, на нем изображен силуэт с известного плаката Третьего Рейха. Ну, нацизма на Украине, конечно, нет. А этой ночью в Харькове на проспекте Людвига Свободы полицейские и повар устроились стрельбу из окна, а после этого из автомата стреляли в подъезде. Погибли два человека, ублюдков скрутили местные жители, ну и почти линчевали. Опять же наносятся массированные удары не только при Минчугском НПЗ, это вообще была ночь нефтебаза, разбита нефтебаза в в Хмельницкой области, снова прилетела на железнодорожные вокзалы в Павлограде, и Лозовой по ПВА-базе под Мирганом, где вертолеты базировались. Ну, Судя по всему, в общем, выбивается инфраструктура очень сильная, а также возможности подвозить подкрепления на Донбасс. А это флаг Азова, который появился в онлайн-магазине немецкой сети гипермаркетов Kaufland. И еще одно фото из архива взятого в плен нациста полка Азов Алексея Смыкова. Сам же Мариуполь, точнее его карта, выглядит сегодня вот так, не знаю, приблизительно, потому что бои не прекращаются, и там сказать точно, как проходят граница, практически невозможно. Из международных новостей, Турция выделила корабли для организации эвакуации населения из Мариуполя морем. Правда, разрешения никто не давал, но тем не менее, такое желание у них очень настойчивое есть. Вспоминая желание Макрона тоже организовать эвакуацию почему-то именно из Мариуполя, Ленинского, или Харькова, возникает вопрос, кого же они так хотят спасти, тем более, что Франция и Турция являются заклятыми врагами. А вот французы тем пишут, что на борту одного из сбитых вертолетов могли находиться два офицера французской разведки, которые погибли. Ну и еще введенные против России санкции не действуют, о чем свидетельствуют укрепление ружья, рубля? Об этом стонет, например, Польша Маровецкий. Просто кошмары ужаса, о чем они думали, когда вводили санкции, совершенно непонятно. Согласно Блумберг, например, Россия в этом году получит 321 миллиард долларов доходов от продажи энергоресурсов, что на треть выше, чем в прошлом году. Я думаю, что Блумберг не преувеличивает. Еще из-за повышения ценового порога на газ и электричество на 54% в Лондоне сейчас требуют отставки премьер-министра -бори... премьер Бориса Джонсона. А в Греции забрасывают красной краской эшелоны с техникой. Вы там в ЕС особой иллюзии не стройте, это пока забрасывают краской. Местные СМИ сообщают, что работники греческой транспортной компании TransOis «Транс отказываются участвовать в перевозке бронетехники США и НАТО из порта Александрополя с украинской границе. Но да, инфляция в ЕС действительно бьет все рекорды. И это тоже пока семечки. Рекорды, настоящие рекорды еще впереди. И чтобы удержать американскую экономику на плаву, Белому дому нужно отменить антироссийские санкции, дескалировать международные конфликты и диверсифицировать поставки топливных ресурсов, сообщает с умным видом американский захил. Но ну, нет аж, ребята, если разом, то до киньца. И еще одно важное сообщение, что если YouTube выполнит требования законов и удалит лживый и противоправный контент, а также снимет ограничения с российских каналов, то основания для введения новых мер против платформы не будет, сообщает Роскомнадзор. YouTube совершенно очевидно этого не, вы, не, не выполнит, поэтому санкции, безусловно, будут. Поэтому на всякий случай где-нибудь сохраняйте у себя ссылки на Телеграм-канал, на ЖЖ. Ну и я потихоньку буду осваивать, попытаюсь восстановить свои пароли на Рутубе. Там мы добились того, что материалы можно будет сейчас размещать нормально, они а с их роботом, который 2 трети из них рубил еще на стадии предварительной проверки. На этом пока все. Спасибо вам за помощь, за то, что смотрите. Вы сообщили мне, что набрали миллион подписчиков. Я это дело как-то пропустил сегодня. Ну что ж, поздравляю вас. Это, в общем-то, ваша победа. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.